Йоу ребята, с вами Антон Савинов, вы попали на мой канал Play Tape Film Company и сегодня мы будем делать обзор на лазерную указку. Вы задаетесь вопросами, что такое лазерная указка? Это такой электронный прибор, который можно указывать лучом разного цвета. То есть имеется в виду, что лучи бывают разных цветов. То есть вместо красного, фиолетового, синего, зеленого, где только нету. Вот, лазерная указка. Есть мощные лазерные указки, есть маленькие лазерные указки, есть вообще. Но они бывают разных размеров. Но ближе к делу, что мы сегодня будем делать обзор на лазерную указку, в основном на самую мощную. Поэтому меньше слов ближе к делу. Поехали! Как видите, вот она, лазерная указка. Тут написано на английском: Green laser pointer. Тут изображены разные картинки, что можно тут разные делать, такие типа, как для дискотеки такие типичные, такие вот узористые, такие. Фа, э, ну, как сказать, фантастические, такие всякие там. Ну такие типичные лайфхаки, которые там типа как, ну, типа для дискотеки, там точки, волны, там разные звезды, которые все, при помощи вот такого вот раскручивателя, вот, тут она, она стоит, конечно же, 500 рублей, я его покопал на рынке в городе Феодосии, сейчас уже наступающий новый год, кстати, с наступающим новым годом на все благ вам, вот, новый год сейчас совсем ничего не ступил, для него осталось 6 дней, вот, впрочем мы будем делать обзор на этот вот Green Laser Pointer, поехали. Вот, поэтому <плых> начинаем ее разбирать. Вот. Так, это в сторону. Вот, тут такой типичный футляр. Блин. О, ребята! Это похоже на световой медь джедая. Хотя это не совсем похоже. И, конечно, продаются такие вот лазерные указки, типа как лазерный медь джедая. Да, вот они. Вот. В принципе, вот такие вот тут разные такие кнопочки. Такие вот разные. Вот. Да, и тут есть такая специальная кнопочка. Такая типичная ручка, здесь, где здесь есть такие батарейки. Вот тут вот. Хотя это практически ничего не значит. Ой, Вот, тут написано Danger, потому что тут Потому что лазер иногда может ослепить Вот, это, это каждый знает Тут разная какая-то марка Отсюда идет, вот отсюда вот Тут не видно Отсюда вот идет луч Тут можно при помощи такой крутилки Менять позиции, то есть я уже то, что рассказывал То, что было на упаковке Двигайтесь дальше Поэтому вот тут вот есть специальная такая штука. Впрочем, мы сейчас вот протестируем эту лазерную каску под названием Green Laser Pointer. Вот. И что она себя представляет? Многие уже покупали. Всякие марки, тут всякие это. Вот. Впрочем, погнали. Для начала мы выключим свет. А точнее, закроем шторы, чтобы нам было легче проверить эту лазерную каску на прочность. Впрочем, свет мы выключили, поэтому начинаем тестировать. О, получилось у нас. Видите? Она вот тут светит. Вот таким вот лучом зеленым. Поэтому начинаем пробовать. Видите, какая красота? Сейчас я поставлю планшет, чтобы можно было э, посмотреть, потому что я же не, у меня же рук не хватает, ведь. И вот мы продолжаем. Видите? Делать можно даже вот так. И еще. Вот так вот можно. Разные вот такие можно делать. Вот так можно помедленнее. И вот такие делать. Если что, если это видео наберет много лайков и комментариев, если вы сможете репостить, вы кажется, мне кажется, вы очень редко репостите. Вот, если это видео наберет очень много лайков и много у этих самых комментариев. Причем даже просмотров. То я могу выпустить такое видео, где я... Отдельное видео наподобие этого. Где я как раз делаю лазерное шоу. Лазерное шоу. Вот, тут можно делать разные такие вот. Типа как дискотека. Слушайте, это как дискотека. Самая типичная дискотека, честное слово. Вот, смотрите, типичная дискотека такая. Тут можно крутить, как я уже рассказывал. А иногда можно, конечно же, и откручивать. Но здесь можно, конечно же, и откручивать. Вот эту вот специальную крышку. Вот. И убирать это вот самое. С линзой. Вот это вот. И все Использовать без линзы. И получится в итоге... Получится вот так вот. Вот такой вот луч. <гас> Ребята! Вы видите... Видите, какой хороший луч! Надо же! Прям типичный лазер шоу Это прям настоящий световой меч. А теперь проверим это все на зеркале. Как видите, у него есть мощный лазер. Видите, какой мощный лазер у него. Особенно вот здесь. Блин, это прям типичный световой меч. Вообще. Оставить, правда? Еще могу повториться. Если это видео наберет хорошее количество просмотров, Лайков и комментариев, то я выпущу, выпущу Еще отдельное видео, где я провожу Тест лазерной указки Делаю целое лазерное шоу Даже ночью, Если это видео Будет, конечно же, одобрено Точнее, на, на, наберет большое количество Просмотров, лайков и комментариев Так что поехали проверять лазерную указку На зеркале Что же, ребята, мы находимся В самой комнате, сейчас выключим свет Вот, мы уже выключили свет И проверим сейчас На зеркале шкафа лазерную указку, которая будет работать. О, видите, уже сейчас будет сейчас пойдет, просто пойдет сейчас жара, поэтому поехали. Смотрите, прям красота, какая-то идет. Лучи отражаются, и все красиво. Прям красота, красоте Красотища вообще. Представляете, какая красота? Могу даже встать в сторонке, чтобы проверить это. Видите, какая красота? При, такой, при, при помощи такой вот лазерной указки можно снять целый фанатский фильм Звездные войны. Почти. Ну, впрочем, про... идем дальше. В общем, мы до сих пор находимся в теноте. Можем попробовать дальше использовать лазерную каску. Видите? Здесь идет такой вот луч. Правда, красота? Правда? Все. И вот. И получается вот такая вот красивая, такая вот, такая вот как лазерное шоу. Такой типичный световой меч. Вот так вот, наверное, скорее всего и делали световые мечи. Вот видите? Красота какая идет. И луч, видите, если вам видно что луч идет словно как крест, как две стороны, как север, юг, запад, восток, как north, ос, south, west. Видите? Я указываю вот сюда. Тут идет главная точка. Вот и поэтому тут вот луч идет словно крест, указывая на разные стороны. Видите? Словно крест, как плюсик. Видите? Какая как, как красота. Видите? И даже когда светится на камеру, он тоже очень яркий, прям такое все. Но не пытайтесь использовать его на глазах, иначе так можно ослепнуть, видите. А также мы протестируем лазерные указки самые маленькие, которые в отличие от самой мощной, которые мы уже сделали обзор, которая самый мощный луч. Мы сегодня сделаем обзор на вот такие вот лазерные указки, которые вот красного цвета. Вот, вот такие вот, которые, которые вот поменьше, самые такие любительские. Вот, такие, у которых фонарики есть, разные фиолеты. И впрочем, конечно же, мы не будем тянуть, проверим их, как они воздействуют своим лучом на, на полу и, и под зеркалом, на зеркале, да. Сначала мы попробуем вот эту, одну, а дальше уже вторую. У нас, конечно же, тут фонарик, тут обычный фиолет. Вот, со сменой цветов. И все. А вот тут, тут уже красный луч. Вот, видите, как обычно. Как всегда, обычная у лазерной каски с красным лучом. Особенно вот такие вот. Видите? такой уже не мощный луч, а, конечно, такой слабенький. А теперь попробуем еще вторую. Вот, видите? Тут тоже а, так же, как гирлянда, фонарик. И тут точно такой же лазерный красный луч. А теперь попробуем сразу две. Видите? Какая красота. Можно делать целое лазерное шоу. Вот. Я вам могу повториться. Если это видео наберет много лайков, много просмотров и много комментариев, то я сделаю отдельное видео, где я делаю целое лазерное шоу. Это пока что только как подводка под лазерное шоу. А это же как обзор на лазерные указки. Поэтому двигаемся дальше. Впрочем, на полу э, там лучи лазерных указок мы вот... Проверили, осталось только проверить, и как они работают при отражении в зеркале. Впрочем, мы опять же выключаем свет и пробуем красную. Ну, красная такая же, как и вторая. Только, конечно, красные лазерные указки обычные такие вот. Как обычно. Они, конечно, такие слабенькие, такие, зато та зеленая, конечно, с зеленым лучом. Была, конечно же, такая покруче. Вот. Как вы думаете? Напишите мне в комментариях, что лучше. Такая слабенькая, любительская, такая обычная лазерная каска, которая красная. Либо такая мощная зеленая. Напишите мне в комментариях. Мне интересно. И все. Ну, как-то вот так. Зато вот такая вот лазерная каска, самая мощная, в отличие от этих любительских слабеньких, такая вот самая мощная. Конечно же, получше. Вот и все. Поэтому снова протестируем ее в последний раз в темноте. Продолжим. Естественно, конечно, попробуем ее не только здесь, но и на зеркале. Видите? Видите, вот моя вот эта вот рука, вот, которая держит лазерную каску, которая вот сейчас отказывает луч. Видите? А тут вот показывается, видите? Падает луч вот на, саму, на само зеркало. Луч лазерной каски падает на само зеркало, и вот тут видно, что тут фокус. Вот, и тут, конечно же, видно, что лучи идут и показываются, видите, словно вот таким вот крестиком, как плюсиком. Вот такой вот, как перекресток на дороге. Красота, правда? Ну, впрочем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я жду ваших комментариев, подписки, жмякайте на колокольчик, если это больше не произошло. Ставьте лайки новогодние, с наступающим Новым Годом и пишите мне в комментариях. Играетесь вы с лазерными указками мощными, не мощными, зато самыми интересными. Всем пока, с наступающим Новым годом. Если это видео наберет много лайков, просмотров и комментариев, и также как еще и будет еще, еще несколько подписок, то я выпущу отдельное видео, где я делаю свое лазерное шоу, особенно даже ночью. Всем пока, ждите.